Приветствую вас, друзья. На связи Сергей Миронов. Сегодня вам хочу рассказать интересном проекте для инвестирования. Это платформа Not Money, платформа, предназначена для инвестирования криптовалют. В этом проекте участвуют такие известные бизнесмены как Артем Пешков, посмотрите его видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы можете уже через 24 часа начать получать пассивный доход, вкладывая деньги в криптовалюту? Вот если хотите узнать ответы на эти вопросы, то обязательно смотрите это интервью от начала и до конца. Вы узнаете очень много интересных ответов на очень интересные вопросы, на острые вопросы. Почему? Потому что я сегодня записываю интервью с основателем данной компании, Сергеем. Сергей, приветствую тебя. Добрый вечер, Артем. Я хочу сказать тебе слова благодарности в первую очередь, потому что я еще... Доходы в этой компании получаются за счет финансирования мастер-ноды. Мастер-ноды это источник пассивного дохода за счет комиссии. За поверхность распределения блокчейн транзакции. Вот здесь можете прочитать что такое мастерноды. Здесь можно прочитать преимущества платформы отманин, как это все работает. Это показатели, откуда берется прибыль, показатель доходности, это планы развития платформы. Регистрация тут довольно простая. Нажимаем регистрация. Вводим. Имя, сентоним, или имя, Ту, почту, вводим пароль, повторяем пароли, вводим в капчу, нажимаем регистрироваться. Я уже зарегистрировал в этом проекте, сейчас я войду в него. Пишем капчу. 56 вот мой кабинет минимального инвестирование в этот проект 001 бинкор я пришел пошел с минимальным вложением совсем недавно и уже у меня доход нормальный вот мои инвестиции Инвестировал я 001 бит, биткоина. Тут время с начислением следующих дивидендов. танцы операции. Матка. можно пополнить баланс инвестиций вот партнерская программа тут вот ссылка для приглашений партнерские условия можно, можно читать нажав на эту ссылку новые условия здесь уже с 1 апреля всем 7 уровней партнерской программы первый уровень 4 процента 2 3 2 1 0, 5, 0 25 0 25 предусмотрены простые правила Максимальный депозит лишней инвестированный. Для пополнения нужно переслать биткоины вот на этот адрес. Сюда пишется для вывода средств баланса. Сюда впишите ваш адрес адрес минимальная сумма для вывода тут 0005 бтс можно для инвестирования в этот проект нужно пополнить баланс на этот адрес не менее 001 биткоина и потом нажать кнопку инвестировать И через сутки, через 24 часа начнутся начисляться на дивиденды. В среднем 0,5% в день. Это в год получается 108%. Здесь есть возможность увеличить доход до 5%. Можете прочитать эти условия. Сюда вносите сумму, которую которая баланса для инвестирования. И нажимайте кнопку инвестировать. Если вам понравился этот проект, регистрируйтесь по ссылке ниже. И больших вам доходов. До встречи в следующих видео.